Здравствуйте! Итак, наступила весна красна, как было сказано только что Оксаной. В этом есть свое право, Во всяком случае в том, что наконец солнце появилось, стало немножко теплее и просохло все вокруг. И мы начинаем наши прогулки по центру Петербурга пешком, не боясь больше погодных катаклизмов. Сегодня Экскурсия называется «Вокруг Исаакиевского собора». Мы побываем на двух площадях. На площади Сената, она же площадь декабристов, и на Исаакиевской площади. А я буду рассказывать о домах, и естественно, о людях. То есть о том, какая жизнь здесь происходила в течение двухсот с лет. Если понравится... Присоединяйтесь, те, кто сегодня не пошли, но услышали этот рассказ в интернете. Все.